Здесь колоссальные залежи железной руды. Они растянулись длинной нитью, вдоль которой и вырос Кривой Рог. Самый длинный город в Европе. С севера на юг по кратчайшей дороге придется ехать более 120 километров. Кривой Рог – город-рекордсмен не только по протяженности. Самая длинная в мире городская магистраль тоже здесь. Она включает в себя порядка 20 улиц. Длина магистрали, как и самого города, 124 километра. Впечатляет? Впечатляет? Здесь в шахтах добывают железную руду, перерабатывают сырье на горно-обогатительных комбинатах и льют сталь. Кривой Рог – металлургическая столица Украины. Самый крупный медкомбинат тоже здесь. На крупнейшем металлургическом заводе строжайшая техника безопасности. Меня переодели в специальный защитный костюм. В этом цехе происходит плавка чугуна, который затем переплавляет в сталь. Температура воздуха в помещении плюс 45 градусов, а самой доменной печи более 2000. Вы посмотрите на это зрелище. Вот уж действительно никогда не думал, что производство металла может впечатлять не меньше, чем произведение искусства. Только представьте себе размеры предприятия, если вот таких огромных доменных печей здесь 5, в том числе и крупнейшая в Европе. Ее объем 5000 кубов. 4 миллиона тонн чугуна в год выдает только одна эта печь. А в этом цехе льют сталь вот в такие заготовки. Затем их еще горячими, словно масло, разрезает мощнейший газовый поток. Температура входящей стали в зону кристаллизации в районе 1550-1560 градусов. Температура окружающей среды в районе 35-45 градусов. Самый большой карьер в мире тоже в Кривом Роге. Тут добывают железную руду. Стоя на одном крае, с трудом увидишь другой. А вниз лучше вообще не смотреть, ведь под ногами полкилометра. На самое дно, только представьте, проложена автомобильная дорога. А это затопленный, а значит отработанный карьер. 30 метров глубиной. Когда-то здесь добывали гранит, а теперь купаются. Посмотрите, какая красота. Настоящая гранитная лагуна. Еще одна гордость и украшение кривого рога – самые большие в мире – цветочные часы. Их диаметр 22 метра, длина минутной стрелки 12 метров, а циферблат часов состоит из 22 тысяч живых цветов. Огромные цветочные часы, по сути, это крыша для здания 3D-галереи местного краеведческого музея. Хотите увидеть Кривой Рог всего за 15 минут? Вам сюда. Надевайте очки, и самые красивые уголки города у вас на ладони. Это картинная галерея в 3D зроблена, яка не має аналогів на Украине. На экране, довжиною 12 метров, можно познакомиться в системе «Хай-Тек», «Кривый риг», «Динамичное место». Показана ну, вся история места с начала его основания до сегодняшнего дня. Вы где-нибудь встречали парк, названный в честь газеты? В Кривом Роге такой есть – парк имени газеты «Правда». Чаще всего сюда ходят, чтобы покататься на лодке. Здесь находится старинная лодочная станция, один из главных архитектурных символов города. Весла в руки, и вы уже на пересечении рек Ингулец и Саксагань. В 1775 отсюда начинался Кривой Рог.